в этом видео я хочу рассказать тебе о 10 самых востребованных профессиях в будущем мир очень быстро меняется и еще 10 лет назад мы не могли представить что будут вообще такие профессии как создатель масок для instagram или data scientist с другой стороны много профессий, которые были 15 лет назад, которые были 50 лет назад, они канули в лет, их больше нет. Это видео будет особенно полезным для тех, кто сейчас только-только определяет свои работу Это школьники, студенты. И также, конечно, оно будет полезным для тех, кто сейчас уже работает на работе, потому что профессиям будущего можно обучиться за 1, 2, 3, 4 месяца и удвоить, утроить ваш доход. Так что, если тебе интересна эта тема, то смотри это видео до самого конца. Для того, чтобы разобраться в топ-10 самых востребованных профессий будущего мы поедем к максиму спиридонову это сооснователь группы компаний нетология это компания которая была оценена в 72 миллиона долларов совсем недавно forbes Ну и кто как не максим знает какие профессии будущего раз уж он этим профессионально занимается еще кстати у максима прикольный канал заметки предпринимателя ссылку оставлю снизу поехали Максим, расскажи про цифры. Что сейчас из себя представляет компания, сколько учеников, какое место вы занимаете в России на образовательном рынке? Нотология Групп – это онлайн образовательный холдинг номер один в стране. У нас 2,5 миллиона пользователей, аж больше совокупно. И десятки тысяч, которые ежегодно проходят какие-то оплатные активности. Ну и сотни тысяч, которые проходят различные бесплатные активности в рамках наших брендов. Это три бренда – Foxword, Нотология и AdMarket. То есть получается, что это полная замена существующим институтам, школам или, ну, или все-таки да. надо человеку идти учиться и туда, и туда? А, образование вообще находится в состоянии мощнейшей э, трансформации и говорить о том, каким оно будет, каким оно нужно, э, можно очень по-разному. Мы считаем, что э, очень многое мы можем заменить, очень многое мы уже делаем лучше по большей части у нас дополнительное обучение, все-таки они замещающие, дополнительное среднее, дополнительное профессиональное. Вот. Но в целом, на наш взгляд, время, проводимое в вузах там, и школах, во многом проводится зря. Да, и мы предлагаем свою альтернативу. А, ну, самый часто задаваемый вопрос – это нужно ли после школы идти в институт? Есть хорошее определение, которое мне понравилось, я его подхватил. Это взрослая продленка, да, вот, институт. По сути дела это такой способ переждать э, жизнь между э, взрослым состоянием и детством. На мой взгляд, сейчас это практически бессмысленно. И после окончания школы, э, ну, важно дойти до последнего класса школы с пониманием того, что ты хочешь хотя бы примерно в жизни, а дальше, ориентируясь на э, отчасти самообучение, отчасти обучение каких-то таких компактных нативных курсах, например, онтологии э, и во многом опираясь на learning by doing, да, обучение в, в работе, Сдвигаться в сторону профессии. Мне 17 лет. Я сейчас выбираю пойти в институт или пойти сразу на работу, или какой-то онлайн-курс, вот как мне выбрать все-таки профессию, чем мне заниматься, чтобы потом через два года я не плакал, что я занимаюсь не тем. – Давайте вот так. Мы для твоих подписчиков э, дадим ссылку на специальный профориентационный курс, называется он «Digital Start», который рассказывает о том, что такое диджитал профессии сегодня, о том, какие есть направления, о том, как можно себя э, направить туда или сюда и понять, э, как твои э, изначальные предпосылки могут э, раскрыться в том или ином направлении это бесплатно это бесплатно да. ребята это реально очень крутой подарок если бы вот я думаю если бы мне 13 лет назад если бы мне предложили такую штуку конечно моя жизнь была бы совсем другой это реально очень полезно так что обязательно перейдите и, и, и пройдите тем более что это бесплатно а, скажи а, вот топ 5 профессий, которые ты считаешь самыми востребованы в ближайшее время вот куда пойти это Интернет-маркетологи в области перформанс-маркетинга. Это аналитики в различных формах, веб-аналитики, в би Это продукт менеджеры колоссально затребованы, просто колоссально. Это хорошие э, дизайнеры интерфейсов, которые умеют мыслить, информационные дизайнеры умеют мыслить категориями и маркетинга, и э, компактной упаковки информации. Вот. Ну и можно к этому добавить, э, наверное, к отдельное направление самое менеджера широкое, да, которое сейчас в том числе начинает раскрываться в сторону продвижения личных брендов, не только корпоративных, но и личных, что тоже довольно интересный тренд. А, чтобы овладеть этими профессиями, сколько надо времени и денег? Базово получить фундамент можно э, профессии где-то за 4-8 месяцев, в зависимости от самой профессии. Полгода ты можешь стать неплохим джуниором. На часах 15.02, рабочий полдень. Именно здесь нас ждет один из учеников металлогии, сейчас мы с ним познакомимся. Я думала, это офис, а это кафе. Кем уже он тут работает? Семен, расскажи, почему кафе вообще? Что ты здесь делаешь? Ну, у меня есть один свободный день, когда я могу находиться не в офисе, и его провожу, используя это либо дома, либо в кафе. Ну, у меня бывают еще встречи по другим проектам, которые мне меня работают, ну чем ты занимаешься вообще? Что входит в твои обязанности, что ты конкретно сейчас делаешь? Сейчас я работаю в одной из крупных компаний, которая занимается непосредственно маркетплейсом. Мы доставляем товары из-за границы в Россию и доставляем конкретным людям. Моя задача включается на развивать этот маркетплейс. Слушай, скажи, ну вот метология, что тебе дала, когда ты вообще там обучался, какие курсы проходил? Смотри, я последние несколько лет работал в ивент-сфере. Я понимал, что я хочу расти дальше, и мне нужно было что-то. А в сентябре я уволился и начал искать, как мне развиваться. Ну, подкинулся в проект, вот, у был product management. Давай сейчас сразу для блондинок. продукт менеджмент. Это что? Вот для тех, кто не в теме. А, приведем пример. А, ну, вот у меня есть проект сейчас о том, что у меня в корзине, э, точнее, в интернет-магазине отваливаются клиенты на посредственно стадии формирования уже покупки. Что происходит? И Вот здесь продакт включается и говорит, давайте выяснять, формировать гипотезу, формируем гипотезу, что это может быть? Много полей, не работает что-то, там э, клиент не увидел доставку, то есть куча-куча-куча гипотез, и просто начинает проверять. Значит, скажи, сколько ты этому обучался, если реально взять, вот э -э сколько месяцев, недель, дней, я даже не знаю. Слушай, курс длился, по-моему, 4 месяца получается. Что тебе это дало? Ну вот по факту. Ну, по большому счету, если человек с нуля пойдет туда, он получит действительно профессию он получит действительно то что такие базовые знания, с которыми может пойти но не сразу же зарплата какая-то высокая, а на джуниор, то есть спокойно, легко, вообще все. Ну, то есть ты а, обучился вот в нейтологии новой профессии, ну, как бы скажем... А, ну, мой ценник но... в два раза. Нормально, а сколько? Ну, хотя бы от. Ну, смотри, средний продукт действительно такой стоит от, наверное, 200 до 300 тысяч рублей. 200-300. А сколько ты зарабатывал до, опять же? Ну, в два раза меньше. <свят> То есть было 100... Ну, грубо говоря, да, было 100-200. Да. От 200 до 300. Да. Слушай, ну это крутой рост. Ну, я думаю, да. Я вас познакомлю с еще одной профессией будущего. Это онлайн-эксперт. Эксперт в онлайн-образовании. Представьте, что любой из вас... Кто обладает действительно экспертными знаниями. Допустим, вы умеете хорошо писать книги или вы хорошо готовите торты. Представьте, что вы можете стать преподавателем своей собственной школы. Можно записать несколько уроков, и люди будут учиться в вашей школе удаленно. Вот, например, обычный электрик из Екатеринбурга Олег Селефанов освоил новую профессию и открыл свою онлайн-школу. И Не просто школу, а целую академию торгов по банкротствам. И сейчас я вас с ним познакомлю. Знакомьтесь, Олег Селефанов. Олег Селефанов из Екатеринбурга вот. давно специализируется по аукционам. Здесь главное держать руку на пульсе и точно оценивать спрос и предложения. Вы сделали такую огромную академию, да? Сколько там людей обучается сейчас? Сколько за год обучилось? Ну, за год у нас обучилось более двух 2000 человек. Ниша очень большая. Почему? Потому что вот если глобально посмотреть, что такое банкротство, почему оно происходит. То, -то, то есть организация, когда берет какие-то кредиты, она закладывает под это свое имущество. Что-то происходит с компанией, у нее не получается выплатить кредит, соответственно, все. Она становится банкротом. Сколько там денег всего, сколько в год разыгрывается? Очень много лотов. То есть, у нас э, на текущий момент э, около 4,5 триллионов долгов. Это капец. Это вот накопили Это... и физики, и Юрики, и, соответственно, компания. То есть, я правильно понимаю, что любой человек, в принципе, может зайти на эту площадку и выкупить долги. На этой стоянке в Подмосковье более сотни машин. От бюджетных за 30 тысяч до премиум-класса за 6 миллионов. Примерно в 4 раза больше предложений на специальном портале АСВ. Это витрина с подробной информацией о наследстве ушедших с рынка банков и НПФ. Да, любой человек, и ему не нужно сейчас, во-первых, никакого вот высшего специального образования. Да. Не экономического, не юридического, не технического. То есть достаточно просто уметь общаться. Опыт показывает, что у нас могут э, в торгах участвовать и мамы с детьми, которые в детрике сидят, Нет. и бабушки. Таких профессий точно не будет в будущем? То есть какие профессии умрут и какими прямо сейчас не надо заниматься дальше? То есть надо переходить в другие отрасли. Все, что автоматизируется, все, что можно сделать компьютером, компьютер, будет постепенно вытесняться компьютером. Mm -hmm. То есть, не знаю, если брать массовые профессии – водители, охранники, уборщики. То есть все то, что алгоритмизируется, во многом будет выталкиваться mm -hmm. с рынка. Где-то два года назад был хайп чат-боты. Все говорили, что сейчас менеджеры по продажам умрут, и все будут покупать через чат-бот, через Telegram. Это вроде как не произошло. Что будет с менеджером по продажам? Слушай, но ну, корреспондент продажи, мне кажется, еще поживут десяток, а то и два десятка лет Хорошая просто от, новость. от того, что э, в этом есть очень много эмпатической компоненты. В этом э, есть в хорошем менеджере продажи есть умение вести переговоры, гибко подстраиваться под состояние, темпоритм, э, психотип человека. Если когда ты вот такой менеджер продажам, а не просто машинка для работы исключительно механическая, uh -huh. да, то э, такое, как продажи, как искусство, оно все будет оставаться. Можно зайти глянуть. Так, ребята, современный класс, как выглядит. Вот здесь э, идут занятия, здесь стоит учитель. Мы э, оставили доску, по крайней мере, пока что оставили, может, будем еще добавляться. Вот у нас таких несколько десятков этих вебинарных комнат. Она похожа, как у меня была в школе. А, ну, абсолютно. Для того, чтобы у ученика было ощущение, что он сидит на первой партии и смотрит э, урок. Сейчас стоит учитель, он видит э, в э, экран, Вопросы учеников в чате, это все идет в прямом, в прямом эфире занятия, он видит себя при необходимости, да, видит, что он сам написал, здесь есть модератор, который помогает дополнительные материалы, выкладывает в чат, там, модерит школьников, да. если они шалят, и идет таким образом урок. Класс. Я вообще торгами занялся, да. То есть у меня два высших образования, они в основном технические. И, соответственно, у меня все как бы все направление было связано с, с энергетикой. Хорошо. Кроме энергетики, где там руками нужно там, на электрической станции работать, да, я пошел в проектную организацию. На работе я как раз занимался и тендером, и подготовкой документации, и, соответственно, я был знаком с этой темой. И, соответственно, как только да. я увидел один торги, там цена с трех миллионов опускалась буквально до трех тысяч. Угу. Я купил здание завода за 3282 рубля. Нашел там бывшего директора, мы с ней договорились. Все, Она продает, потому что у нее все равно контакты есть. И она нашла мне покупателя, которому я продал за 500 тысяч рублей. Да, так, окей, и ты тогда решил? то есть одного Я, ты... я сначала с одним поработал, потом э, у меня же друзья тоже спрашивают, как, что, почем, расскажи. Я стал с ними делиться, значит, я видел, что у них у, них у всех получался результат. И я так подумал, что если, в принципе, с, э, просят, э, расскажи, научи. Я решил ну, какие-то уроки сделать, да, чтобы угу. там людям не просто по телефону рассказывать, а посмотри это урок, посмотри это, чтобы сразу посмотрели и в принципе все стало понятно. Да. И таким образом, как бы спрос самого, вот э, людей, э, и вывел э, то, что надо вот, какую-то академию, сообщества создать. Весь свой опыт я э, изложил в книге, э, которую назвал Методика доктора Ватсона, где э, прописал как безопасно покупать, как анализировать, как выгодно находить покупателя, как участвовать без денег. И соответственно, это вот бесплатная книга, которую можно прямо сейчас наверное, скачать, я думаю, что участники, кому это будет интересно, они могут изучить и понять, это их или нет. И, соответственно, если это их, то в принципе они потом могут прийти на наш бесплатный мастер-класс, где уже подробно мы рассказываем разные стратегии, как можно выходить и получать большую прибыль, разные уловки конкурсных управляющих, разные технические моменты, да, с которыми можно столкнуться тот или иной человек. И, соответственно, уже после этого участники могут принять решение, да, это им интересно, да. да. То есть и то, и то бесплатно, и книга бесплатно. Офигенно. Короче, ребята, ставим внизу ссылки и на книгу можете почитать, и на мастер-класс бесплатно. Да, то есть вот этот точно полезный опыт. Полтана. Смотрите, короче, кто-то из вас сейчас начнет хейтить, короче, писать, там, по цыгане продают информацию и так далее. Вы можете это делать, но по факту есть тысячи людей, которые уже освоили профессию, да, то есть, ну, дизайнер с детства не был дизайнером. Он как-то научился, что-то сделал, сам свои ошибки и так далее. Там электрик, он не был, он пять лет учился, а сейчас можно реально взять. Сколько длится этот курс вообще, вот обучения? Смотри, кто-то смотрит один урок, второй урок, и все покупает лот да. то есть это неделя три да, дня нет, нет. да может за один день человек если у него мотивация большая он может первый же день посмотреть один урок второй третий все пошел купил лот у -у -у. а кому-то надо допустим неделю кому-то надо месяц то есть у нас чем, вот, допустим, Академия отличается от других? Мы никого не выгоняем. То есть у нас приходят ученики, которые два года назад mm -hmm. отучились, у них возникают какие-то вопросы нестандартные, сложные, необычные. Соответственно, они задают этот вопрос на вебинаре обратной связи. Я вместе с другими коллегами находим выход из ситуации. Соответственно, этот опыт получают все. Mm -hmm. То есть я тоже учусь у своих соратников, скажем так. Mm -hmm. да. Потому что у каждой свой опыт получает, кто-то столкнулся с одним, кто-то с другим, кто-то с третьим. Все копируются, передают информацию и соответственно обучаются. Все. Да. Смотри, есть да. э, примеры, когда у нас ученик купил проходную компактную за 1850 рублей да. и продал за 35 тысяч. Угу. Есть ученица у нас э, Баира Зулаева, которая в декрете как раз находилась, купила за 10 тысяч э, промышленно-электрическую плиту и э, за 30 тысяч продала. Угу. То есть маржа разная бывает, где-то 20%, где-то 30%, где-то там в разы. Mm -hmm. Плюс можно участвовать на деньги инвестора. Вот, допустим, есть у нас ученица Надежда Кракова, когда она, работая бухгалтером, у ней появилось свободное время, она думала, чем заняться, mm -hmm. да? изучила торги как раз после Нового года и нашла инвестора. Там было, в Крыму продавалось грузовое судно, Соответственно, они его купили, на металловом сдали, инвестор заработал свои 2 миллиона рублей она получила 10% комиссии. То есть тут как бы все зависит от человека. Так что переходите по ссылке снизу, там, там книга, мастер-класс, посмотрите и обязательно пишите потом мне в комментах, насколько вам понравилось, насколько это было реально полезно. Я надеюсь, что мы реально подбираем для вас самые мощные кейсы, вот так что это будет полезно и дайте обратную связь. И у нас осталось три профессии будущего. Восьмая профессия – это мобильный разработчик. Все переходит в мобилки, и сейчас уже практически любая компания, любая крупная компания имеет свое собственное приложение, поэтому этот рынок очень бурно развивается. Девятая профессия – это разработчик игр. Представьте, игровая индустрия выросла за прошлый год на 11% и составила 135 миллиардов долларов. И я вам скажу, что в России просто днем с огнем не сыскать классных разработчиков, поэтому, если вы думаете на профессии, то задумайтесь именно над этой. Ну и, конечно, десятая, последняя профессия. Я не мог пройти мимо креаторов, мимо блогеров, мимо ютуберов, инстаграмеров. Это действительно то, что не смогут заменить машины в ближайшее время. Это наш с вами, я надеюсь, крутой, познавательный или развлекательный контент. Так что, друзья, можете брать камеру и начинать снимать уже прямо сейчас. Вот такие 10 профессий. Давайте я вам еще заново перечислю. Интернет-маркетологи в области перформанс-маркетинга, аналитики, продукт менеджеры дизайнеры интерфейсов, SMM-менеджеры, эксперты онлайн-школ, менеджеры по продажам, мобильные разработчики, гейм-дизайнеры и креаторы-блогеры. Ну что, друзья, такие 10 самых востребованных профессий будущего. Если вам был полезен этот выпуск, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, поставьте колокольчик и подпишитесь на канал. До встречи в следующих выпусках. Пока.